Итак, друзья, если вы родились в день ну, можно посмотреть от года, но опять же, год будет это про вашу маму и про бабушку. Смотрите лучше от дня вашего рождения. Как мы с вами смотрели, вы родились в день кролика, в день змеи, в день тигра, да, и от дня будет понятно, кто является ваш день? Вот, вот день, да, то есть ваша карта Банцы день некоторые школы еще от года смотрят тоже говорят работает но все-таки дня больше работает и вот например видите день змеи ищем змея от змеи будет цветок персика лошадь есть все еще проще это все в калькуляторе у нас написано вот вы берете свою карту да, свою карту ваша карта и смотрите цветок персика от дня ну, здесь вот совпало и от дня, и от года. То есть коза, у козы, цветок персика э -э крыса. Ну и что мы с этим будем делать? С вами, с этой информацией, да? Все очень просто. Мы с вами, если уж мы, ну, какое-то у нас романтическое свидание, или нам нужно произвести впечатление. Кстати, э -э цветок персика это же обаяние. Так что, ну, я не знаю, может быть, вы хотите машину продать? Идите свой цветок персика, чтобы было обаятельно и вы, и ваша машина, и там квартира, да? Тоже можно этим пользоваться. Или вам нужно выступить на публике, да? Вам нужно выступить на публике, и вам очень важно, чтобы вас тепло приняли, чтобы, ну, может быть, сходительны были каким-то вашим там э, косякам <небольшим>, небольшим, да? Вот то есть цветок персика сделает вас дополнительно обаятель особенно ваш личный что нужно сделать вы посмотрели в а, значит вы посмотрели в символических звездах какой у вас цветок персика и в китайском календаре выбрали день своего родного цветка персика в этот день вы делаете презентацию, выступление, идете на свидание, или просто садитесь там, я не знаю, в Тиндер или там, куда? куда еще, какие еще есть варианты. Садитесь, вот сейчас как раз одиноким делать нечего, кроме как садиться и искать себе партнера в интернете. Садитесь в интернете, ищите партнера. В день своего, выкладывайте свои фотографии. Вы будете еще дополнительно бояться.